Здравствуйте, уважаемые художники и любители. А вы пишете свои картины? Нередко слышу такой вопрос, особенно в обращении к художникам-любителям. Что значит своя картина? Никому не приходила мысль задать вопрос профессиональному певцу, исполняющему песни других композиторов. А вы поете свои песни? Художник, рисующий пейзаж с натуры. Его ли эта картина? Да его. Он сам ее рисует. Можно ли назвать его картину копией? Думаю, можно, так как объект, с которого он рисует, создан не им, а природой, даже если он уносит что-то свое, художественное. Рисуя портрет, тоже сам портрет можно назвать копией, ведь портретируемого создал не он. Так что же такое своя картина? Наверное, это когда что-то выдумываешь из головы, и воплощаешь это на холсте. Не полезу глубоко в стиле, направления, в живописи, их великое множество. Например, импрессионизм, постимпрессионизм. Кстати, чем они визуально отличаются друг от друга, не вдаваясь в изучение самой техники, я так и не понимаю. Ну, может, мне это не дано. Допустим, пуантализм, это техника письмоточками. Кубизм, там, квадратами. Существуют такие картины, как стилизованные или фэнтези. Короче, устанешь перечислять. Суть в том, чтобы написать свою картину, мало обладать навыками техники. Тут обязательно должен присутствовать талант изобретателя. А как раз этого таланта, всегда намного меньше, чем таланта видения, и дается он не каждому. Вот, например, направление фэнтези. Такие картины можно смело назвать своими. Представляете, какое воображение и огромную практику рисования должен иметь художник, чтобы воплотить задуманное. Это выдуманный мир, чего нет в природе. И неважно, на чем выполнено, на холсте или на компьютере. В общем, стиль фэнтези, смело можно назвать своей картиной. А если еще и безупречно выполнено, то у художника редкий талант, гений. Хорошо, попробую выдумать свою картину. Ну конечно не фэнтези, у меня на такой не хватит воображения. Придумаю свой пейзаж и напишу его. Для построения пейзажа, необходимо иметь ну, хотя бы элементарное понимание о линейной и воздушной перспективе. Итак, картина начинается с линейного рисунка. В слове линейный, уже заложен ответ. Что это такое? Просто предмет рисуется линиями. Не важен инструмент, карандаш, перо, кисть. Пример. Есть дорога, вдоль которой посажены деревья. Если, идя по дороге, повернуться лицом к деревьям, мы увидим деревья и только. Они образуют препятствия перед глазами, похожего на забор. Рисуем эскиз. Эскиз, это предварительный набросок, для создания будущей картины. Выполняя эскиз, не нужно стремиться к точности его выполнения. В данный момент, самое главное, зафиксировать свою идею, и найти наилучшее воплощение своего замысла. Согласитесь, замысел скучноват. Но можно нарисовать главного персонажа, допустим, автомобиль. Вот, уже интересней. Встанем по направлению движения дороги. Остается тот же забор из деревьев, но уже уходящий вдаль. И чем деревья дальше от зрителя, по мере удаления, тем они становятся меньше, и на линии горизонта сходятся в одну точку. Простой закон линейной перспективы гласит, параллельные линии, удаляющиеся от наблюдателя вдаль, сближаются и сходятся в одной точке на линии горизонта, ну, типа дорога или рельсы, уходящие вдаль. Одинаковые предметы и объекты при удалении от наблюдателя кажутся меньше размером и сходятся также в одной точке на линии горизонта, допустим, столбы вдоль дороги. Линия горизонта это воображаемая линия на уровне глаз смотрящего. Например, если стоять на дороге, то эта воображаемая линия будет проходить там, где небо соприкасается с Землей. На картинной плоскости линии горизонта проходит по центру полотна делят картину пополам, вверх и низ. Площадь неба будет равна площади земли. Если мы рисуем людей, стоящих на одной плоскости с наблюдателем, независимо от расстояния, линия горизонта также будет проходить приблизительно на уровне их головы, но по мере удаления фигура человека уменьшается. Линия горизонта самого рисунка может смещаться от центральной горизонтальной линии полотна вверх или вниз. Например, наблюдатель поднимает голову и смотрит в небо. Тогда линия горизонта будет находиться ниже центра картинной плоскости. Это низкий горизонт. Если опустить взгляд, смотреть на дорогу, то горизонт, где небо соединяется с землей, поднимется относительно картинного горизонтального центра. Это называется высокий горизонт. Если присесть или лечь на дорогу, предметы поднимутся выше линии горизонта, и будут казаться высокими. А если встать на возвышенность, предметы будут казаться меньше, но при таком ракурсе, лучше будет видно, что находится вдали. Еще в пейзажной живописи, кроме линейной, существует закон воздушной перспективы. Если коротко, то чем дальше находится объект от наблюдателя, тем он менее различим по цвету, форме, деталям. Например, те же столбы. Темный цвет столбов с удалением становится светлее. Это происходит от того, что между зрителем и дальними предметами находится большая масса воздуха. Для простоты понимания, вспомним туман. Только туман, практически обесцвечивает дальние предметы, делая их серыми, а воздух, в солнечную погоду, придает свой голубой оттенок дальним предметам. В рисунке простым карандашом, невозможно показать цвет воздуха, ну, как и предметов. В черно-белом наброске, можно нарисовать пейзаж с воздушной перспективой, методом нажима на карандаш, или неплотной штриховки. Вот хорошие примеры набросков Ивана Шишкина. В цвете передать воздушную перспективу проще. Коротко, закон воздушной перспективы гласит. Удаленные от наблюдателя объекты, в зависимости от плотности воздуха между наблюдателем и объектом, могут выглядеть голубыми, синими, фиолетовыми. Светлые объекты вдали темнеют, а темные светлеют. Ближние предметы изображаются в деталях, а дальние обобщенно. Это лишь малая часть законов воздушной перспективы. Перейду к практике. Стал придумывать свой пейзажик, делая наброски. Кроме банального речка, уходящая вдаль, ничего в голову не приходило. Это говорит о том, что фантазия не срабатывает. А срабатывает, скорее всего, память, что где-то, когда-то это видел. Делаю множество набросков. То речка вправо, там, то речка влево, а еще два берега у одной реки. В итоге остановился он примерно вот на таком изображении. На переднем плане берег с камушками, на среднем левый берег, на дальнем плане правый берег, естественно уходящий вдаль. Простенький пейзажик. Все косо, криво, а в рифму некрасиво, зато свое сам придумал. Ну и прежде, чем перейти к краскам, я рассчитал общий силуэт пейзажа в простых геометрических фигурах, без деталей. Зачем? Расскажу после знакомства с красками. Краски. Особенно для начинающих художников, любителей, не нужно знать более трех цветов красок. Красная, желтая, синяя. И двух нецветных. Черная и белая. Не хочу рассказывать и показывать о красках на примере цветового круга. Не нравится мне, какой-то он замороченный. Покажу, как мне понятнее. Черная и белая краски при смешивании дадут серый цвет. Из трех цветных, при смешивании, можно создать промежуточные цвета. Добавляя в цветные краски белую, будем высветлять их. Добавляя черную, будем затемнять. От этих теоретических понятий о а трех цветных и двух нецветных красок, достаточно, чтобы начать мазать свою картину. Но чтобы понять, какие цвета получаются при смешивании тех или иных красок, нужно просто попробовать это действие на практике. Перед написанием самой картины, проведу небольшую практику. Во-первых, помешаю краски. Во-вторых, простенько объясню некоторые состояния природы. Простая схема. Солнечный день. Дерево ель. В простонародье елка. Тень и свет между собой должны иметь явно выраженный контраст. Самая темная краска из трех цветных синяя. Рисую елку, накладывая синюю краску погуще. Земля оранжевый цвет, который намешивается из красной и желтой краски. Для более темных теней ели прямо по синей добавляю чуточку черной. Небо, та же синяя, только накладываю эту краску тонким слоем, растягивая ее по белому холсту. Смотрите, одна и та же синяя краска, при разном наложении, может быть темная или становиться светлой, голубой. Свет на елочке, ветки с иголками, крашу самой светлой цветной краской, желтой. При смешивании с синей, иголки становятся зеленоватого цвета. Короче, в солнечную погоду, Должен присутствовать сильный контраст между темным и светлым, или между светом и тенью. Пасмурная погода. Контраст между темным и светлым становится слабее. Простенький прием. Это закрашиваю тонко всю поверхность картины синей краской, чуточку разбавленной белилами. Прямо по сырой краске, не в полную силу, синий рисую елку, оранжевым цветом землю. Эти цвета, смешиваясь с синей краской на белилах, становятся более светлыми, чем в первом варианте, где белила не использовались. Вот тут становится понятно, что белила приглушают насыщенность цветных красок, они становятся бледнее. И контраст между темным и светлым, уже не так выражен, как при письме чистыми красками, или с насыщением их черной. Еще для небольшого примера покажу туман. Это явление в природе, когда исчезает не только контраст, но и цвет предметов. Туман может быть любого цвета, или обесцвечен совсем. Я все три цветных краски смешал и замешал их на белилах. Такой бежит цвет у меня туманчик. Крашу всю поверхность. Белилы всегда дают мутность, то что нужно для тумана. В случае с сильным туманом, даже цвет неба уже не будет голубым, он примет цвет тумана. Теми же красками. синий для елки, оранжевый для земли. Рисую их. Только совсем мало краски беру на кисть. Смешиваясь с фоном тумана, предметы исчезают в нем. Цвет становится практически неразличим. В последнем квадратике я потренировался в растяжке красок. Когда один цвет плавно переходит в другой, это называется градиент. Очень полезная тренировка так как этот прием с растяжкой часто используется при написании пейзажей. Например, небо от синего цвета до светло-голубого ближе к горизонту, пишется именно приемом градиентной растяжки. И напоследок, чтобы не выбрасывать краски, пописал ими этюд будущей картины, которые, как мне казалось, придумал сам. Принципиально, кроме трех цветных и двух нецветных красок, никакие дополнительные не использовались. Цветные краски называются хроматические цвета, не цветные, а хроматические. Из этих цветов можно намешать практически любые цвета и оттенки, но за исключениями, от простого к сложному. Вот так, обладая элементарными знаниями о линейной перспективе, Чуточку имея практику по смешиванию и нанесению красок на холст, можно написать элементарный пейзаж, который придумал сам из головы. Только меня терзают смутные сомнения, а сам ли придумал, или всплыли воспоминания, что где-то, когда-то, ты что-то видел. Но ну, еще, обладая элементарными знаниями, и картина получится элементарная, простая, как и сами знания. Во второй части этого фильма займусь картиной, которую придумал сам. Смотрите вторую часть. До встречи, друзья.